Добрый день, друзья! Сегодня я покажу, как существенно повысить функциональность абсолютно любого зарядного устройства для телефона или любого блока питания. В первую очередь потребуется небольшой отрезок алюминиевой пластины. Отрезаю от нее лишнее. Сверлю отверстие и нарезаю в нем резьбу М3. Также потребуется полевой транзистор, чем мощнее тем лучше, диод, также чем мощнее тем лучше. И диод и полевой транзистор можно раздобыть в неисправных компьютерных блоках питания. Также понадобится стабилитрон на 12 вольт, резистор 1 кОм и переменный резистор, в моем случае на 50 кОм, но лучше установить на 22 кОм. С помощью винтов устанавливаю радиодетали к алюминиевой пластине. Все устройство будет располагаться в бывшем когда-то телефоном разветвителе. Поскольку торцевые крышки отсутствуют, я вырезал небольшие вставки из пластика. Также сверлю отверстие и в верхней крышке корпуса. Поскольку отверстие необходимо довольно большого диаметра, сверлю его вручную с помощью ступенчатого сверла. Если сверлить такое отверстие на станке или шуруповертом, есть риск растрескивания пластика. В отверстие устанавливаю переменный резистор и фиксирую его с помощью гайки. Продеваю провода в отверстие и устанавливаю устройство. Держится все довольно плотно и какого-либо дополнительного крепежа не нужно. Целью обеспечения максимального удобства пользования на вход и выход устанавливаю клеммные колодки. Устройство представляет собой самый простой регулятор напряжения. Для начала подключим через блок питания. На данный момент 5,5 вольт. Регулировка очень плавная, что позволяет очень точно выставить необходимое напряжение. Единственный минус, как я уже говорил, в моем случае резистор на... 50 кОм. Лучше поставить на 20 Устройство может благополучно и успешно работать с любым зарядным и с любым повербанком. Конечно же, данное устройство может использоваться не только для регулировки яркости свечения светодиодных лент. В моем случае оно изготавливалось для моего знакомого, который работает небольшим гравером, который гравер, то есть питается от обыкновенной USB зарядки. Соответственно, он в любой момент теперь сможет выставить необходимые обороты. Штука довольно полезная. Пишите свое мнение в комментариях. До новых встреч! Но посран пока!